Так много айфонов и так мало ответов. В этом видео я расскажу, какой же iPhone подойдет именно вам и почему его стоит купить в 2021 году. Погнали! Открывать наш хит-парад iPhone 6. Увы и ах, но я бы не рекомендовал к покупке данную модель в 2021 году в качестве основного телефона. Хорошее такое начало с того, чтобы не рекомендовал. Сам был владельцем этого устройства на протяжении двух с половиной лет и шестерка оставила только положительные впечатления, начиная с дизайна и заканчивая и функциональностью. Последняя прошивка, которую возможно установить на шестерку, стала iOS 12. Поэтому телефон вполне можно использовать как вторую звонилку с хорошей камерой и неплохим экраном в 4,7 дюйма за 75 восемь тысяч рублей. Едем дальше, и на очереди у нас iPhone 6s. Достойный смартфон с новомодными штуками по типу вибромоторчика Haptic Engine, тактильными откликами в системе Haptic Touch, первой хоть какой-то пыли и влагозащитой, шустрым процессором и камерой в 12 мегапикселей записывать видео в сверхчетком формате 4К. На данный момент устройство поддерживает самую последнюю версию ПО iOS 14. К покупке телефон в принципе рассматривать можно, но я не был бы уверен в этом на 100%. Да, обновленный процессор Apple A9 с 64-битной архитектурой, что дает право полагать о поддержке этого устройства еще на одно поколение iOS, но мнения по этому поводу уже давно разделились на два лагеря. Одни считают, что 6S получит iOS 15, а другие, что iOS 14 станет конечной остановкой для этого устройства. Цена на данную модель стартует от 19 тысяч рублей за версию на 32 гигабайта. Также существуют варианты с накопителем на 64 и 128 гигабайт соответственно. Один из самых удачных телефонов в линейке Apple. Удачный как с точки зрения внешнего вида, так и функций. Во-первых, на смену механической кнопки домой пришла точно такая же сенсорная клавиша с тактильным откликом. Во-вторых, приятный дизайн со внезрачными разделителями антенн. Apple A10 Fusion и 2 Гигабайт оперативной памяти на маленьком iPhone 7 и целых 3 гигабайта на большом делают свое дело. Устройство хорошо справляется как с повседневными, так и ресурсоемкими задачами. На своем старом iPhone 7 Plus даже как-то летом умудрился пройти целую часть GTA Vice City. Если вы не любитель крупных габаритных смартфонов, обычная семерка для вас будет в самый раз. Если же у вас много передвижений, например, вы мобильный пользователь, часто смотрите фильмы в полетах или поездках, так еще нужна и автономность побольше, и двойная камера с режимом портрет, что прям хватало, присмотрите в сторону 7+. Цена между большой и маленькой версией несущественно отличается, особенно если выбрать восстановленный вариант от 32-33 тысяч рублей. Честно сказать, следующее поколение iPhone на iPhone 8 практически не отличается от своего предшественника. Разве что стеклянный корпус с беспроводной зарядкой. Ах, ну да, 8+, оснастили улучшенным режимом портретной съемки. Во всех остальных характеристиках ничего не поменялось, но устройство стало стоить чуточку дороже. Если сравнивать маленькую версию, стоит выбрать iPhone 7, не задумываясь, а на разницу в стоимости приобрести AirPods, например. А вот если говорить о плюс-версии, я бы больше склонился к восьмерке, нежели чем к семерке. Однако, если вас не сильно волнуют незначительные изменения, которые по пальцам можно пересчитать, ну вот реально, берите семерку и купите себе чехлов или те же AirPods. iPhone 9. Отличный, но недоступный для покупки на сегодняшний день телефон. Лучший iPhone в своем роде, которого, увы, ах, но не существует. iPhone SE первого поколения, малогабаритный и всеми любимый iPhone, аббревиатура которого, кто не знал, расшифровывается как Special Edition. Ведь это правда, этакий iPhone 5s 2.0, но с внутренностями от 6s. Главным козырем устройства является его всемогущая автономность, силу экрана всего-навсего в 4 дюйма. Все самые последние фишки, вроде поддержки сетей LTE, камеры в 12 мегапикселей, 4К, сканера, отпечатка пальцев и так далее, здесь все это имеется. И, конечно же, не стоит забывать про его размеры, ведь это один из ключевых параметров, по которому именно этот iPhone выигрывает у тех же 6s или 7. К сожалению, но на сегодняшний день устройство доступно лишь у малой части реселлеров всего в двух цветах – серый космос и золотой с объемами памяти на 32 и 128 гигабайт от 19 тысяч рублей. Мое личное мнение, если вы фанат смартфонов компании именно такого формата, безусловно, берите iPhone из первого поколения, однако в силу процесса а 9 точь-в-точь точь, такого же, как у iPhone 6s, напоминаю, задумайтесь о поддержке этим устройством следующего поколения iOS. Первый а безрамочный смартфон компании Apple – iPhone 10, Абсолютно революционное и максимально крутое устройство в линейке iPhone. Распознание лица пользователя, технологии разблокировки устройства Face ID, беспроводная зарядка, двойная камера в 12 мегапикселей с обновленной функцией портрет, которая появилась и на фронталке, 3 ГБ оперативной памяти процессора было 11 который превосходно обрабатывает все повседневные, так и энергозатратные задачи. Однако, следом идет iPhone 10s который плюс-минус такой же, с улучшенной пылью влагозащитой, а также более мощным процессором с 4 ГБ ОЗУ. И фокус заключается в том, что iPhone 10 имеет цену в 49 тысяч, а 10 s 52, и получается, что разница в цене этих двух устройств составляет всего-навсего три с половиной тысячи рублей простая десятка суперская без задней мысли в голове и если вы ей пользуетесь на момент выпуска этого ролика или совсем недавно приобрели это устройство не стоит даже задумываться о его смене на 10s ни в коем разе однако при выборе между 10 и 10s можете обратить внимание именно на доработанную и улучшенную версию у которой кстати есть и вариант iPhone 10s Max с улучшенной оптической стабилизацией фото и видео большим экраном и автономностью iPhone 10r первый максимальный Цветастый смартфон компании, доступный аж в шести цветовых решениях. Загибайте по пальцам синий, белый, черный, желтый, коралловый и красный, он же продукт Red. Многим этот iPhone полюбился в первую очередь из-за своих габаритов. Некая золотая середина между экранами в 4,7 и 6,5 дюйма. 10 обладает экраном в 6,1 дюйма с разрешением внимания 720 пикселей в 2020 или уже 21 2021 году. А также не особо тонкими рамками в сравнении с тем же iPhone 10. Однако, как активный пользователь этого смартфона, хочу уверить вас, что ни один из вышеперечисленных параметров не является недостатком. Картинка на экране яркая и сочная, а толщина рамок приемлемая, разве что изменения видны при детальном сравнении устройства с десяткой, Лоб в лоб. Убойной же фишкой этого iPhone является автономность и одинарная камера с портретом, работающая только на людях, и больше светосилой, что позволяет делать потрясающие снимки в ночное время суток. Для любителей звездного неба будет в самый раз. Вот здесь возникает довольно интересный вопрос: а что же выбрать? iPhone 10 или iPhone 10R? Если честно, то здесь уже каждому свое и нельзя говорить однозначно. Если вам нужен полноценный портрет, а также вторая камера с десятикратным зумом, плюс корпус из хирургической стали а не алюминия, смело берите десятку, однако 10R будет вполне стильным решением для выделения из общей серой массы смартфонов, да и к тому же с обновленной камерой и новым процессором. Также не забудьте, что iPhone 10R обладает поддержкой электронных сим-карт eSIM, что фактически дает право называть этот смартфон двухсимочным, очень пригождается в поездках и путешествиях за границу, а на десятке, увы, ах, такой функции не будет. Цена стартует от 46 тысяч за версию на 64 гигабайта, также существуют модификации на 128 и 256 Гигабайт соответственно. Обычный iPhone 11 по своей сути тот же 10R, но с широкоугольной линзой и обновленным процессором. Если вы камероманы, вам по зарез нужна дополнительная камера со сверхширокоугольным объективом, а также обновленная палитра цветов, смело покупайте 11, но ни в коем случае не делайте переход с 10R на iPhone 11. iPhone SE второго поколения или как его еще называют iPhone SE 2020 – это такая обновленная восьмерка, обладающая более приятным и современным что ли внешним видом в виде увеличения и совмещенного вниз логотипа компании. Для тех, кому не нравится а-ля безрамочниками с челками компании, кто считает разблокировку с помощью пальца и технологии Touch ID комфортный, идеальный вариант, стартующий от 40 тысяч рублей за версию в 64 гигабайта. Далее идет топовый сегмент флагманов, как iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, а также iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max и mini. Скажу сразу, отличие между этими поколениями заметное, но незначительное для перехода с 11 Pro на 12 Pro, например. 11 Pro обладает стильной цветовой палитрой, мощным набором камер, сверхбыстрым процессором, беспроводной зарядкой, поддержкой сети 5G и прочими новомодными штуками. А вот 12-е поколение прошек – это не просто смартфоны, а настоящие монстры, как по мне, в своем сегменте. Видео с поддержкой Smart HDR, активная стабилизация, звук в формате Dolby Atmos, технология сканирования трехмерного пространства LiDAR, обновленный дисплей нового поколения, увеличенная диагональ экрана в паре с обновленным дизайном в стиле легендарного iPhone 4, конечно, же быстрая беспроводная зарядка и улучшенная были влагозащиты с возможностью погружения устройства в воду до 6 метров глубины. Если вы являетесь активным владельцем iPhone 11 Pro или относительно недавно приобрели это устройство, смысла переходить на 12 версию, честно сказать, не вижу. А вот если в вашем использовании был iPhone 10 или iPhone 6 какой-нибудь, тогда да, вполне. Думаю, говорить про цены самых последних поколений iPhone не стоит, ведь ссылки на все абсолютно модели устройств, которые я перечислил в этом ролике, который мы с вами рассматривали на протяжении всего видео я оставил в описании под этим роликом. Сможете перейти и после просмотра спокойно со всем ознакомиться еще раз. iPhone 12 – логичное продолжение 11 версии, которая сильно претерпела изменения вслед за Pro-поколениями и здесь уже каждый рассматривает устройство на свой бюджет и вкус, поскольку здесь не только новая цветовая палитра, но и соответственно дизайн. Ну и самый маленький – iPhone 12 mini. Честно сказать, напоминает именно iPhone 5s и iPhone E1 первого поколения в силу своих относительно компактных габаритов. Так что, если хотите 12-й iPhone, но классическая версия кажется вам чересчур большой, обратите внимание на уменьшенную модель этого устройства. Недавно смотрел его в магазине, вертел крутел в руках, и знаете, довольно приятный, интересный и в какой-то степени даже милый смартфон. Цены не маленькие, понятно. Однако помните, что выбранное вами устройство в итоге должно приносить удовольствие от использования, а не мучения. Пишите в комментариях, какой iPhone подарит вам на Новый год или уже подарили. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться роликом со своими друзьями. Меня зовут Артем, с наступающим 2021 и до скорого. Пока-пока!